Буквально недавно, а именно месяца три назад, я решил сделать стрим с прохождением Hello Neighbor и получением абсолютно всех ачивок в данной прекрасной игре. Но я столкнулся с проблемой того, что я не знал, какие ачивочки вообще бывают, ведь в стиме пока ты их не получишь, они не отображаются. И я задался вопросом, а как же получить абсолютно все ачивки в нашей любимой игре? Так, ну и перед началом данного видеоролика хочу прикидывать тебе свой Дискорд-канал. Залетай туда, там можно пообщаться со мной, можно задать какие-то вопросы и продолжить идею для следующего видеоролика. Итак, я решил пролистать весь YouTube и найти хоть какой-то ответ на мой вопрос. И единственный ответ, который я получил, это видеоролик на канале Miss Unity. Это канал, который обучает мадам, если кто-то не знает На самом деле он очень популярный, ну, по своей тематике И, в принципе, единственный Когда я занимался мадами, я пользовался именно его а, видеороликами и так далее Для основы, потому что он не дает готовый мод вам Он просто висит основу, это важно уточнение Так, а, посмотрев его видеоролик, мне в целом стало более-менее понятно Но я решил все-таки делать свой, потому что почему бы и нет Вот так вот Но... Так или иначе, так как моя идея упиралась на его видеоролик, то ссылка на него будет в описании. Все. Момент обсудили, а теперь уже давайте к видео. Итак, начнем с самой простой ачивки, для которой нам нужен всего лишь баскетбольный мяч и кольцо, которое находится на улице. Выходим из дома и видим вот это вот кольцо. И как я пробовал на стриме, я пробовал забросить его сверху, потому что считал то, что ачивка может не засчитаться. Но она засчитается Даже если вы бросите снизу Даже если вы не пойдете в кольцо Просто мяч коснется до него Вы получите вот эту вот ачивочку Супер, погнали дальше Первое достижение у нас есть Последнее достижение, которое я начал проходить Лично сам Это достижение, связанное с тремя кошмарами А именно кошмар кладовки Кошмар супермаркета и кошмар школы Uh, могу их расставить именно в таком порядке, потому что кошмар со школой самый сложный, лично, по моему мнению. Потому что на нем я реально много запаривался все время вообще в игре. Uh, самый легкий это, конечно же, супермаркет, там особо париться не нужно, хотя есть и вот такие вот моменты, когда получается NPC просто врезается в мою тележку и стоит. Все. Также очень часто пропадают продукты, как вот у меня получилось. но так в целом все легко. Кладовка также достаточно легкий кошмар, но если вы знаете и были когда-то у меня на стримах, то вы знаете, то, что я очень много по ней парюсь, а именно в четвертой альфе она просто невыносима. Но в последней версии все проходит достаточно быстро и легко. Вайфак, который могу дать по поводу получается кладовки и супермаркета, в кладовке а, садитесь на средний самолетик, вот именно вот на этот вот, потому что он 100% отлетает всегда а Первый и последний могут не долететь, могут упасть ниже и так далее Такое тоже бывало А теперь по поводу магазина Здесь лучше запрыгивать на тележку, потому что Если вы положите неаккуратно, то продукты исчезают Вот, идем дальше Следующая ачивка, которая более тяжела для получения Это ачивка вершины, вершины мира Да, как-то так Вы должны забраться на верхушку, получается, мельницы И получить уже эту ачивку в целом, она легка для получения, если у вас есть водной прыжок, но если нет, то придется помучиться. А также, чтобы туда попасть, вам нужен красный граммофон. Для его получения вам понадобится глобус, за которым я шел. Но вы не представляете, сколько времени мне понадобилось, чтобы учить этот глобус. Просто посмотрите на это. То есть, одна лампочка загорается, другая сразу выключается. И когда лампочки вроде бы сработали, знаете что? Правильно, она поднимается и сразу постилась. Супер. Так. Ну, в, допустим, вы получили красный граммофон, и в целом тогда ачивка будет очень легка а, Проходим дальше Следующая ачивка, которая в целом самая яичная, по-моему это, это ачивка, знакомьтесь, джо Black Отсылка к фильму на самом-то деле Вы должны просто поставить манекен на дорогу Неважно важно, какой манекен, то есть вы можете использовать любой Даже, который дается первоначально а, Поставили его, отходите, его сбивает машина Все, ачивочка ваша Проходим дальше по сложности ачивок, и сейчас я могу вам сказать, то, что сейчас будет одна из самых сложных, ну, на самом деле, не такая сложная, но по времени, это занимает прям кучу времени, ачивка, связанная с золотым яблоком, вы должны допрыгнуть его до сюда и забрать, получается, саму семечку. Дальше посадить, надо его поливать, следить за ним, просто, да. Яблони, через время у вас вырастет яблони, с помощью которой вы сможете обнаружить золотое яблоко, которое вам придется сбить любым предметом. Получайте яблоко и ачивочка ваша. Так, теперь идем дальше. Одни из легчайших достижений, которые можно получить, это достижение за карты. Как туда попасть? Я вот вам показываю сейчас. Просто доходите вот до этой его комнаты, пролезайте проходик и все. Видите это вот ошибку. Заходите в нее и вы оказываетесь на кладбище. Сразу же вам дают получать первую ачивку. Первая ачивка, связана с кладбищем, дальше идем по важным местам, это школа, это полицейский участок, завод, по-моему, и река. Все, получили еще пять ачивочек. Так, идем дальше, и теперь ачивки, которые идут в конце игры. Их получать, по-моему, каждый, кто проходил Холлун Эмбер полностью. А Эта ачивка, у меня не было выбора, когда вы по соседу стреляете, и, по-моему, то ли всеми, то ли просто его должны уронить... Как не странно это звучит. В общем, это прохождение первой части финала. Первый финал из двух. А вторая уже в конце самой игры. Ну вот, на этом у вас и пройдена вся игра и получены все ачивки. Надеюсь, я вам хоть как-то помог. Если это так, то поставь лайк, подпишись на мой канал. Ну и рекомендуйте посмотреть вот эти вот видеоролики. Спасибо тебе большое, что кто-то заглянул. Всего хорошего.